Я честно признаю, я тупой. Я говорю, Павлик, ты тупой. Вот то, что сейчас вот ты сейчас говорил, особенно когда ты еще публично это говоришь, то ты только что публично на всю честную аудиторию сказала, что ты тупой.